Сбербанк отключили от Ацвифт, новый порядок заселения в общежития Казанского университета. Всем привет! В эфире Универ -ньюс, а в студии Анна Климина. В Международный день защиты детей 1 июня в музеях Казанского федерального университета для детей сотрудников пройдет акция «Проведи первый день лета в музеях университета». Запись на мероприятие обязательная, осуществляется по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят ноль Вход для семей сотрудников КФУ свободный. Сбер попал под санкции Евросоюза. Какие ограничения будут наложены в банк, узнаете в следующем сюжете.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 Студенческая жизнь не за горами. О новом порядке заселения в общежитие Казанского федерального университета расскажет наш корреспондент. С нового учебного года в Казанском федеральном университете изменится порядок заселения в общежитие студенты первого курса, которые планируют поступить, они должны будут еще в рамках э, с подачи заявления обязательно отдельно прикрепить заявление и форму этого заявления, то есть она тоже будет э, на предоставление места в общежитии. В отличие от прошлого года, когда всем иногородним студентам первого курса предоставлялось общежитие и было достаточно лишь проставить системе галочку, в этом году студенты будут заселяться на освободившиеся места от выпускных курсов по итогу рассмотрения поданных документов. Есть категории студентов, в котором общежитие, место общежития предоставляется первоочередно. Соответственно, здесь нужно это дети, оставшиеся без попечения родителей, это дети-сироты, то есть там несколько таких вот позиций. Также это те, кто получает социальную помощь государственную, поэтому здесь все эти позиции нужно просмотреть. Очень важно студенту, который поступает на первый курс, приложить все эти документы к заявлению. С 21 августа начнут работать жилищно-бытовые комиссии институтов. Просмотр заявлений будет проводиться в порядке очереди. Дата их подачи станет приоритетом в предоставлении мест в общежитиях. Елизавета Никитина, Полина Полымова, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета представили лучшие научные работы студентов и преподавателей. На церемонии награждения побывала наш корреспондент Карина Саяхова.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 В Казанском университете регулярно проводятся мероприятия научно-популярного характера, тем самым предоставляя студентам и преподавателям возможность для личного и карьерного роста. Карина Саехова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Центр экспертной хирургии научно-клинического центра представляет самые современные методики оперативного лечения. Как именно врачи добиваются снижения рисков, осложнений, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Отделение хирургии научно-клинического центра Казанского университета является одним из ведущих. На его базе изучаются острые хронические заболевания, которые лечат при помощи современных способов и оперативных методов. Центр экспертной хирургии охватывает широкий спектр направлений, в том числе и самые редкие. Мы занимаемся лечением хирургических заболеваний, начиная от общей хирургии, ну, в общем представлении, могу сказать, как, например, хирургия грыж холальциститы, а также у нас есть уникальные такие методы лечения, это как центр лимфологии. А у нас также есть направление эндоскопической нейрохирургии. Вот, который в положении представлен только у нас. Современный интегрированный операционный зал, реанимация экстра-класса, палаты повышенной комфортности – все это и не только включает в себя центр экспертной хирургии. Благодаря самому современному оборудованию в научно-клиническом центре доступны фаст-трек-технологии, или так называемые операции одного дня. В основе данного подхода лежит минимизация хирургической травмы и снижение риска послеоперационных осложнений. Пациент у нас э, осматривается анестезиологом, терапевтом и смежными специалистами по необходимости еще до операции как минимум за 3-5 дней. То есть он уже приходит к нам в планном порядке, подготовленным пациентам. Мы проводим профилактику тромбоэмболических осложнения в обязательном порядке, антибактериальную профилактику, чтобы уже в послеоперационном периоде не применять антибактериальное лечение. Да? То есть это все делается заранее, за 30-60 минут до операции. И в послеоперационном периоде это позволяет нам уже активизировать пациента через 2-3 часа после операции. То есть через 2-3 часа, как он только выходит из наркоза, мы уже ему разрешаем пить, через 3-4 часа разрешаем уже кушать, да, то есть и через 3-4 часа уже разрешаем по палате вставать и передвигаться. И в принципе уже к концу первых суток у нас человек спокойно перемещается в пределах палаты, отделения, то есть и мы можем таким образом уже на следующий день его спокойно выписывать. На всех этапах пребывания в центре пациенту выделяется персональный врач-консультант и палаты частного пребывания. Ведущие специалисты Центра экспертной хирургии формируют индивидуальные программы реабилитации. На первом этапе обследуемый должен пройти курс лечебной физической культуры, которая необходима для восстановления иммунитета человека. Параллельно пациент ходит на оздоровительный массаж и ванны сухой иммерсии. Это уникальный метод для создания невесомости на земле. Его используют для снижения артериального давления. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 28 мая Института дизайна и пространственных искусств КФУ исполнился год. В честь этого события состоялась торжественная церемония. С приветственным словом на мероприятии выступила директор Института Карина Набиулина. В рамках номинации Лучше староста года», «Общественник года» и «Активист года» студентам Института дизайна и пространственных искусств были вручены памятные подарки.